Проблему вот это такого характера, решаешь, помогаешь людям, то тут, ну, я жену с со собой брал, когда вот у меня там был клиент в Кирове, там, в парке, я просто, ну, один раз взял ее, я говорю, иди посмотри, она когда вышла, и стоит чувак, блядь, два раза красивее меня, такой накачанный весь. Такое возможно, Юр, да. вроде там, жене очки там розовый носил, короче она видела, когда там стоит этот парень его там все колбасит, трясет и блять я там ему даю как бы задание там подойди там телки сделай сделай это нам ну, понимает что там ну. Но ну тебя просто жена с пониманием отнеслась как, плюс ты за это деньги ну, честно понимаешь. скажу тебе что я вообще когда-то там ну Володе там предрекал как бы ну одинокую блять старость и все такое потому что ты я честно говоря сам не верил просто и наверное бы, если бы у меня не случилось вот так как случилось в своей жизни я бы, наверное... Дочка, а можешь поснимать на моем месте, а я туда себе такое что скажу еще? Давай да, говорим. я бы до сих пор, наверное, не верил, потому что я прям ему говорил, что я говорю, Володя, с, так, с такой жизнью, с, такой, с таким... Ну, то есть я видел как бы только картинку, все, что происходит на, грубо говоря, там, да, на экране, там, ну, то есть, а как это все в жизни, как это в группах, вот идет там проработка какая-то, ну... Это совсем все по-другому выглядит. Когда у меня жена увидела, что я действительно занимаюсь там с клиентом и там, допустим, там покричал на него да, блять, сколько можно, там, бери свою там, блядь, э, как там жопу в руки, руки, ну, руки в ноги, короче, и там делай, потому что, ну, блядь, тебе уже там, ну, блядь, 30 с лишним лет, у тебя ни семи игры нихуя нету, ты там всю жизнь проебывался, и ну, она видит, что тут вопрос не в том, что ему надо там чисто поебаться, ему надо семью свою строить. И вот... Э ну, как э бы ты с первого тоже никуда. Если да, -то. ну, ну как просто. бы, что тренинг-то у нас не то, чтобы просто там снимать а для того, чтобы помочь вам Потому что мы все там в свое время оказались тоже тут не просто так, а с какими там проблемами зашли. Я тоже приехал сюда в 33 года, знаете, и у меня просто, у меня не шла жизнь так, как я хотел, так, как я видел, как она уйдет. Успешно. Тут вопрос-то в другом. Короче, не, не, не как ты приходят. тренинг совмещаешь с а как ты пикап совмещаешь. Ну, другой вопрос, что... Я обо всем говорю, что у нас ну как вроде как пикап тренинг, но он просто намного больше да там ну, чем, щука, чем да. поебаться да то есть ребят но ну, это как бы вещи которые неизменны, да то есть вы хотите не знаю там сесть в автомобиль и куда-то поехать да то есть вам как минимум нужно не знаю там его завести допустим да вот завести это и есть вот этот там секс и так далее но перебор какой-то то есть кому-то надо действительно наперебираться кому-то еще что-то то есть кто-то там прям даже на тренинге может и кого-то уже находит но, то есть как бы без поебаться, без вот какого-то даже куража, в какой-то у кого-то это будет меньше, у кого-то больше, это как, не знаю, мы на рыбалку без удочки пошли, значит, уйдите рыбачники. Я что А, я про и столетий хотел сказать, что он тоже у нее левка такая, понимающая, да, хорошая. Да. Прикол в том, что да. вот он при своей девушке да. подошел к. Другой, и она, короче, он говорит, после этого даже вот просто на тот повод, из-за которого мы говорит, периодически не подсирались, она перестала вообще больше реагировать, то есть она стала как будто говорит это. Ну, больше ценишь, понимать, чьи что, что, ну, чувак-то, если что, сейчас реально... Но, или они он что-то прикалываются, а она говорит, да вы какой вы там пикап, пикап что-то, типа, себя, да, все фигня, просто ты мне сразу понравился, не поэтому, не не поэтому я, типа, с тобой, там, согласилась, ну, там, встретиться, когда ты ко мне подошел. А так, типа, ты любую не склеишь, или что-то такое было. И он пошел, там, какой-то прям, был он говорит, вот эту, типа, окей, пошел, склеил телку вот эту. Она, говорит, там вообще так смотрела, где блядь, за руки берет там давлю под таком, говорю. Ну и в итоге это она прям перестала с ним из-за каких-то мелочей сразу, То есть больше стала садить, больше стала понимать, но, наверное, что типа да, чувак-то мне нравится, ну, и как бы у него есть такой навык. Ну, а какой канал-то колян? Этот, домик в деревне. А что снимаешь? Про домик? Ну, как мы живем, да, да, как мы переехали с города. В общем, это колян. Вот. Колян мой дружбан, у нас есть традиция. Мы с ним только не в баню под Новый год. Мы с ним ходим летом пару раз, ну дай бог в этом году. Колянда оно только еще не началось даже лет. Мы решили пораньше. Отказаться. Да, мы решили сгонять на Волгу. Смотрите, какая красота. Все прям тишина. Тут, в общем, костерок, мясо, ну и все дела. Вот. И колян. Собственно, из квартиры переехал в дом. Да. Самое главное, на этому всему способствовала женщина. Женщина которую я запекать который вот. высел у тебя из квартиры не на самом деле. Самое интересное, то, что сама женщина даже и говорит то, что как круто, что ты пикапишь, ну что ты пикапил. Да вообще она такая, что ты пикапил такая Что ты пикапил, потому что она говорит то, что если бы я не пикапил, то я бы не познакомился бы с ней. А как вот. познакомились-то когда Да на самом деле все очень просто. Все как, началось как, с жопы как, мне, как кажется, и История такая, да? Да-да, на самом деле все как обычно, блин. Ничего такого не это. Ну, с ног началось. Я просто увидел классные ножки. И все, подошел, знакомился, пообщались. В торговом с... центре? Да, в торговом центре. Она чё в кино Вот, а? А что говорит? Что говорила? Телефон говорит, не дам, не дам. Почему? Че, давай телефон. Вконтакте говорит. Ну, представляешь, вот пришлось, вот я как бы Вообще редко, ни в какую не давал. Вот так. ни в какую не давал, такая, типа, блин, там нет, короче говоря, не дам тебе телефон. И все-таки пришлось это, вот, ну, да, вроде я всегда настаиваю, когда не даю телефон, типа, да пошла ты, все, короче, нафиг. И все равно, и, ну, взял контакт, в контакте написал, как дрочер. А тут что-то Колян почувствовал, да, что надо брать контакт. Да, надо было брать. Не, ну, фамилия у нее просто была, фамилия, кстати, запомнилась. Потому что я перед этим подошел еще даже раз 10. И вот это все. Мне просто фамилия запомнилась. Хороших фамилий. Хороший. Да. И все. Думаю, ну надо посмотреть, хороших Ну и все. А потом из контакта. А потом из контакта что-то там видосики. Ну, как в этот фейс. FaceTime, FaceTime, у меня еще просто не оформляет. FaceTime, вот. Через FaceTime общались, общались, ну и все, потом... У -у -у. свиданка. Все, секс, и не понеслась жара. Секс на первой свиданке был? Нет. Я нет, на... нет, такой, все свиданка 50 <связанки> раз встретились. <связанка> <связанка> да не на второй свиданке. <связанка> ну не суть, да. Ну, кстати, я это, можно было прожать, можно было на первой свиданке прожать. А до этого ты был женат, Колян, да? Да, я до этого был женат, и можно было просто продрачиться ну всю жизнь просрать а как ты женился женился потому что вот что-то познакомился не удалось там с одной и в общем решил при... вернуться к старой девке, с которой до этого были отношения и это была большая ошибка вот. ну женился с... где-то месяца полтора прожили и все развод опять через полтора месяца после свадьбы да представляешь стоил бабки да, как-то, да. а вы до этого не жили вместе? не, ну мы жили, у нас все как кошка-собака а что после, а, так и все равно решили все жениться? все равно, да, но это я, потому что, понимаешь я, мне показалось, то, что я себя наебал там я такой, типа, да, в общем наверное, я просто, это потому что дальше не увожу отношения, надо жениться, ну так себе наебал <laughs> вот мозг, только такая штука да, наебывает так себе. а почему, ну, то есть ты, ты предложил развестись? Ну, так-то это обоюдно произошло, потому что, ну, там уже, ну не, ну, просто какие-то говнястые отношения, но ну, смысл там не было такой сохранять. Оно сразу было понятно. Ну и все, зашлись, и, слава богу. Детей не было, и вот и замечательно все раз расш... Кстати, у нее тоже сейчас нормально все. И, ну, как по там смотришь, ну, в принципе, девка в принципе нормально живет. Вот. И у меня, слава богу, очень все хорошо. И, блять, Не дай бог к этому там. Если бы, Я просто даже не представляю Если бы я остался бы там Вот в этом дрочерстве Но это все, это просто жизнь Это просто вот, ну пространная жизнь старцева Николая. Ну такой бывает, конечно. Несчастные дети, знаешь, брошенные там <свят> или там проебанные хаты. Вот многие да не задумываются об этом, да, типа пикап, пикап, там тел потрахать. А, так посмотри, вот да, вот так истории, сколько там проебанные хаты, машины, там бизнесы поделенные да, то есть э, всякие там дети несчастные, самое главное, <свят> а что, несчастные <свят> все вокруг, в этом блядь? всем потом разводятся без отца, там не <свят> <свят> знаю и так далее. Это же жопа. Так что, Колян, надо как-то зафиналить, пригласить всех на тренинг с 13 да. по 16 июня. С 13 по 16 июня, да? Да. <свят> да. <свят> Тренинг-практика в Москве. Да, не проебывайте жизнь, пацаны. Реально, это так. Сходите, прокачайтесь, чтобы это было на раз-два ознакомиться. А там. ты, Коля, на меня тренинг проходил, да? Да, я у тебя проходил тренинг не раз, кстати. Не, ну а когда мы познакомились в Тольятти, там же как было? Ну, я в сначала прошел. В короче, и что-то как-то мы списались. Степа списался там с тобой. Как-то случайно Да, случайно, случайно вообще. Ну, что-то ты там, а ты случайно приехал к психологию? случайно был в ауле психологии. Да, да, да, и мы что-то там сидели, похавали где-то там. А, вот и потом Вы мне подарили нож а да со мной нож кстати у меня такой же нож да коленоч а где его надо показать у вас крыса легендарная крыса да крыса легендарная крыса ну и все как-то прошел потом я еще на москву помнишь приезжал ну такой же онлайн не хватило потом группу проходил ну и так потом много еще посмотрел со стороны, ну в общем, блин, прокачаться надо в любом случае. Это, пожалуйста того, чего чего надо начинать вообще любые, любые вообще, вот, любые тренинги надо Чтобы начинать. стать таким же там. крутым бородатым уже Да Да да. А сейчас, Колян, вы уже сколько давно с ней встречается Ну да, ну у нас два-три наверное. Все уже, детей и все будет запечатано четко, укомплектовано. Укомплектовано. Вот такие ребят дела. Вот так красиво и тихо на Волге. Вот. вот. такие у меня волшебные тапки. Штаны у тебя прикольные. Штаны, штаны я показывать не буду. Вас, что, ребят, вас в общем, искать. приходите на тренинг. Себя вообще что-то... Нет, надо себя показать, ребят. Здрасте. Как там меня видно, Колян? Не-не-не, <существует> это не, не, не, не. штаны покажешь, и дай бог. <существует> <существует> <существует> парни, приходите на тренинг с 13 по 16 июня, тренинг-практику в Москве, ссылка под видео, Записывайтесь. Все, ну, колено, давай пока руки, пока пока. Ну, не Давай еще раз тогда, что еще? Как ваши жены и девушки относятся к тому, что вы Юрий, надо Да, я, я просто ему что объяснял, он ничего не слышал. И Пикап — это не только поебаться с понимаешь? — Ну, у нас понимаешь? так, во всяком случае, нет, я понял. В смысле, они в курсе, что вы можете кого-то снять. То есть они находятся в тонне, ту... носят этого. Или вы говорите, что они, Ты хира, лего лего они что что не реализуют... Только что... Не, не давай я скажу интересный вопрос. То есть как бы нам с Юрией в этом плане повезло. Но опять же, как повезло? То есть повезло А, что у нас адекватные женщины, поскольку какой-то степени да да это не повезло это вы таких да висли. но второй момент что а... в принципе я считаю мы бы ну учитывая то что у нас есть какой-то бэкграунд типа опыта и там какое-то большое количество там женщины опыта мы бы наверное на других не согласились для чего в том числе вам этот пикап нужен да чтобы вы потом не соглашались хоть по они на что такие думали блин мне это не нравится я не хочу так я хочу вот так. Искали себе то, как вы хотите. Вы, вы найдете, кто ищет, тот найдет. Вот это, кстати, очень важный момент. Я более чем уверен, что ну, я выбирал ту женщину, которая мне нужна, да? когда я уже смог получить здесь такую возможность, что я смог выбирать. Многие из вас вообще, я думаю, что 99% процентов, да чего, все сто, никто ничего не выбирает, затем вот сюда вы пришли. Вот. Во-первых, я выбрал и в тот момент, когда я проводил э, ну, свою практику личную, то есть у меня появилось как бы много опыта, и ну, дай бог чуть-чуть ума появилось. И я уже стал немножко мыслить по-другому, рассуждать. И... Моя женщина, когда она со мной начала общаться, она, ну, она увидела, что я более-менее ну, адекватный, что со мной можно строить семью и все такое. Поэтому она во мне уверена, что я, ну, уехав сюда, там, ну, как, ну, ее не подведу. Как, как, как Но минимум, это так... его история, да? То есть смотри, то есть, тут про адекватность женщин, про то, что ну, мы сумели так выстроить отношения. С другой стороны, чтобы ты понимал, там все равно не все вот так вот, что типа это... Так, жена, я уехал вернусь через месяц. Куда, когда, что, да, ну то есть там не так. Все равно придется где-то, наверное, но ну, если это здоровые отношения, а не где чувак, тирана, телка там, такая больная, созависимая от него там, то все равно где-то придется идти на уступки. Ну, как бы тут уже ты сам определяешь, где эти границы этих типа, услуг, понимаешь? Ну. Вот, И у меня, я как бы как раз хочу промой сказать, я, знаешь, что она задрачивается. Но она, как бы, она из-за этого мне мозг не делает, то есть она переживает, она знает ну, как бы о моем опыте, это все, там, сколько у меня было тело, все вот это, бла-бла-бла. Она иногда шутит, я не верю, но ей, наверное, так прикольно шутить, просто она так все успокаивает. Вот, и тут, ну, я уверен, ну, я знаю, я вижу, что она переживает, но там еще вопрос ее личной собственной уверенности в себе, то есть ну, она такая мне очень скромная эта девочка, да, из простой семьи там и так далее, но... При этом она, то есть, как сказать, вот на одной чаше весов, что ей не нравится, чем я занимаюсь, на другой чаше, чаше весов, как личность, как, ну, как тот человек, который ей понравился, и то есть она понимает, что, ну, наверное, я с этим тогда буду мириться Когда я говорю Карина я заебался, короче, этим заниматься, ну, и у меня есть какие-то проекты, которые я сейчас пытаюсь развить. Скорее бы уже это все развилось, если развилось бы вообще. Я оставить вас Она говорит, да, да, да, ты, тебе пора, наверное, завязывать. Я говорю, ладно, да, я знаю, почему ты это говоришь. Но только в те моменты. А нет такого, что она вот опять, там, чувак, во-первых, я деньги заработал, во-вторых, я уволил ее с работы. У нас с Юрой разное мнения, на этот счет мнения, и как бы, ну, мы оба имеем право на это. Он считает, что женщина должна работать в их семье, в моей семье я считаю, что женщина не должна работать. Поэтому с чего бы ей выебываться? Ну, в нам в этом плане повезло, короче. И, и чего я вам тоже желаю. Есть что сказать, Ну, еще хотел. бы... только поговорить. не повезло, вы к этому пришли. Ну, ну я тоже хочу, я сейчас везет тому, кто везет. Это я как бы уже априори имею в виду. Просто еще раз повторюсь, потому что это все-таки больше, чем пикап. Когда я провожу собеседование, она все это дома слышит. Я очень много общаюсь. Считаюсь, вот вы все, кто сейчас здесь присутствует, как минимум все прошли через меня и еще те, кто там... Ну, там, сам не пошел там и тех, кого еще. У нас есть такие, прям кого мы еще не допустили до тренинга, благо, что там сейчас они сидели, начали мешать. Но у нас реально, блядь, я сзади там несколько человек просто не допустил. Просто сообщение в контакт Твой Юра, долбоем. Это первое, чтобы вы понимали, это вообще первое сообщение от человека. То есть здравствуйте. Не возьмите меня. Твой Юра. Да, мою! Как интересно, опять. Да, То есть там разные люди. Есть реально люди, такие, которых мы осознанно, хотя они говорят, вот, там куда нести деньги, но мне, ребята, нам не надо ваших денег, лучше как-то сами по себе, блядь. Просто, как бы, вы сейчас вроде смотрите друг на друга, должны понимать, что группа тут более там нормальная, там плюс-минус, я вас старался, там всех отбирал, таких, чтобы вы там друг другу не мешали, чтобы не было там какого-то неадеквата, который там будет сидеть и там галдеть, или, там, гарать, там, да, не там не качать там, свои права, там, ну, они знаешь, они бывают что, что по телефону, он и они начинают, нет, да, ну, это он позитивный чувак, я чувак. Вот. есть да. такие чуваки, говорит, он уже сразу дает понять, что он, а что это там, какие задания будут, нет, давайте, если у вас будет вот это, то я делать не буду, он уже прик... он, он да, приходит да, учиться, как бы, да, он уже говорит, я вот это, не, вот это не, буду делать, я говорю, тогда я тебе не даю гарантию за результат, что я тебя обучу и ты выйдешь, то есть, у нас есть некая система упражнений, которая дает гарантированный результат, если вы ее не делаете, вы ну, не получаете. Ну, как бы, если ты сразу идешь сопротивляться, зачем мне с тобой мучиться в тренинге? У меня помимо тебя еще вот сколько, сколько людей, как бы, я, как бы, конечно, могу там морать, но у меня тоже глотка там не луженая, то есть надо, чтобы ее ну, беречь. И такие люди просто не доходят до тренинга. И когда еще раз повторюсь, что я общаюсь, это все дома. Происходит эта вся кухня, меня даже на все слышит. И там далеко э, ну, люди звонят, когда там ну, вообще просто кто-то что позвонил и сказал, я что-то, блядь, у меня дохера денег, я хочу трахаться, таких нет. Парни, блядь, таких нет. Ребят, все звонят и говорят не о том, суйте, что. я вам не буду. Я не могу смотреть. подойти. У меня трясутся ноги, у меня трясется жопа, я там 10 лет никуда не ходил. Ну, особо какие-то бравые там еще говорят, что. Да, мы подходим, я вот подхожу, да, у меня все нормально, мне надо что-то вот только здесь подкорректировать, тут подкорректировать, начинаю спрашивать, там сколько раз подходил, там, блядь, ну там, ну, три раза подошел там. Ну просто он как бы видит со стороны на экране, да, что это как бы вроде просто, там, шамшурит, ничего там, никакую там шляпу не надевает, на себя волшебную, да, просто ходит обычно. И делает какие-то простые вещи. Подходит, там, привет, классно, выглядишь, вроде какой-то незатейливый разговор, никаких.. Магических слов нету, достаточно простое общение. И каждый верит, что он так, так может до сих Ну вот, почему-то только не у всех получается. И еще раз говорю, вопрос в том, что там просто там, там снимая трубку говорят так сколько потрахаться надо а шесть раз все приходи записывайся тренинг такого-то по такой то я с каждым из вас если вы помните вел там ну более-менее чем там ну разъяснительную беседу спрашивал как у вас там как вы там делаете не делаете справляетесь что там с женщинами каждому был задан там определенный ряд вопросов из за этого мы ну, уже там приглашали вас на тренинг либо не приглашали так что и по поводу вот э, того что ну, типа, пикап – это такой срез, да, то есть, то есть, как вы здесь вообще даже не с телками общаетесь, как вы на тренинге себя проявляете, это вот такой же срез того, как вы в жизни себя проявляете в более-менее критических ситуациях. Кто-то там сидит сзади, кто-то там молчит, кто-то съебывается за колонну, ну, то есть, фактически это аналог того, как вот вы решаете какие-то свои проблемы, как вы в жизни куда-то идете. Поэтому, просто ну, для меня это, как бы, телки это прикольный инструмент и отличный бонус. Бонус, потому что, ну, как бы, да, клевый. Ну, вы получаете навык который там недоступен но опять же его очень сложно в себя запихнуть и вы его даже запихнули а он первое время норовит там через какие-нибудь ваши отверстия блядь, обратно выскочить то есть его надо реально прям куда короче давай и это надо делать через практику то есть вы получаете супер какой-то просто ну как я не знаю как, блядь, как видение в темноте но я не знаю с чем то сравнить как чтение мыслей Второй момент, что вот эта штука, она очень хорошо мотивирует вообще развиваться, что-то делать, потому что ну, как бы, ну, нет ничего такого прям более болючего, чем, блядь, не знаю, чем отказ женщины, которая тебе нравится. То есть это прям потому что она дает сразу эффект сука боли, блядь. То есть ты живешь, не знаю, в бедности 20 лет, и ты уже к этому привык, короче, и типа, ну, блядь, я так живу каждый день, да, вроде мне неприятно, мне больно. Мне там стрёмно, но при этом вы каждый день живете, поэтому плюс-минус это для вас нормальность такая, ну, типичная ситуация. А тут прям вот такая встряска, вы подходите, там, а, привет, как пошло на руку? И вам становится так больно, да, ну, или там грустно, или что-то, и вот с этой люди все по-разному поступают. Кто-то, короче, замыкается, все, я больше не пойду, я лучше, блядь, ну, Юрий, да ты симпатичный. Ну, короче, а кто-то начинает говорить, не, мне так не нравится, блядь, я хочу.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 давать тебе грамотную обратную связь, такого ты еще никогда нигде не видел и не увидишь. Поэтому я предлагаю тебе 3,5 дня провести лучшим для себя образом с 13 по 16 июня. Ссылка под видео, записывайся, увидимся на тренинге, пока!